посвященной включению обсерватории в охраняемый список ЮНЕСКО, прибыла делегация из Федерации космонавтики России и сообщила мне о том, что собираются меня наградить этой медалью. Медаль имени Сергея Королева, советского ракетостроителя, открывшего для человечества дверь в космос, вручается за значимое открытие в области космонавтики. Первый раз ее вручили Мишину Василию Павловичу в 1967 году за выдающиеся работы в области ракета космической техники. С 1996 года медаль вручается раз в пять лет. Вот и сейчас, в 2020 году, награду получил молодой ученый. По совокупности моих исследований, проектов с Роскосмосом, вот. За, за работу, которую мы провели для роскосмоса по созданию системы навигации в окололунном пространства. Как рассказал Андреев, на данный момент в мире не существует систем навигации на Луне. Аппараты приходится сажать в ручном режиме, однако точность такого прилунения оставляет желать лучшего. Зачастую аппарат может приземлиться за несколько километров от заранее заданной точки. Проблема в том, что в настоящее время не существует соответствующей системы навигации на Луне. То есть можно осуществлять прилунение, то есть посадку на Луну в ручном режиме, однако точность такого прилунения будет не такой высокой, какой была бы при наличии соответствующей системы навигации. В настоящее время ошибка при посадке достигает очень больших значений, нескольких километров приблизительно. Если нашу разработку внедрить, то можно увеличить точность посадки до нескольких десятков метров.